Приветствую вас дорогие друзья, вы в Академии птицеводов и с вами похвальный Станислав. В предыдущем видео мы разобрали историю развития и классификацию систем содержания корня сушек и узнали о введенном в Европейском Союзе в 2012 году запрете на содержание корня сушек в обычных традиционных клетках, не снабженных дополнительным оборудованием, таким как насестами, гнездами, подстилкой для копания, когтеточкой, а сегодня мы ответим на вопрос, какие условия содержания корней сушек лучше для птицеводческого бизнеса. И оценим здоровье и благополучие птиц при содержании в обычных клетках, в улучшенных клетках и в вольерах. Ну что, поехали? Так, масштабный исследовательский проект был проведен на уже существующей коммерческой птицеферме в США, где были четыре птичника с обычными традиционными клетками. Здесь же рядом располагалось помето-хранилище. На этой же птицеферме для проведения исследований специально был построен еще один птичник, разделенный на две части. В первой части были установлены модифицированные улучшенные клетки, а во второй – вольер. Численность поголовья птичники с обычными клетками составляла 200 тысяч корней сушек Птичники с улучшенными клетками и с вольером содержали по 50 тысяч голов. За птицей наблюдали в течение двух туров, то есть в течение двух производственных циклов. Следовательно, в каждой системе содержания был стадо 1 и стадо 2. Во всех трех птичниках содержали корни сушек кросса, ломан, классический белый легорн до возраста 78 недель каждый птичник с обычными клетками насчитывал по 10 батарей по 8 ярусов каждый ярус содержал 416 клеток обычные клетки имели размер 61 сантиметр в ширину 56 сантиметров в глубину поскольку пол наклонен то высота спереди составляла 43 сантиметра а сзади 37 сантиметров в обычных клетках содержали по 6 кур. Удельная площадь посадки составляла 516 квадратных сантиметров на одну кожицу-несушку. Улучшенные клетки производства Big Dutchman были расположены в птичнике по 5 батарей клеток в 4 яруса. Каждый ярус насчитывал по 39 клеток. Улучшенные клетки были снабжены 4 лосестами длиной 1 метр 65 сантиметров. Двумя гнездами, двумя цветочками с подстилкой для копания, восемью ниппельными поилками. С двух сторон снаружи вдоль клеток проходили кормораздатчик и яйцесборник. Под каждым ярусом была транспортерная лента помета удаления. Ширину улучшенной клетки составляли 3 метра в глубину 1 метр 25 сантиметров. Поскольку пол в улучшенных клетках был, также наклонен для скатывания яиц, то спереди клетки имели высоту 54 см, а сзади 45 см. В данных клетках содержали по 60 корней сушек с удельной площадью посадки 752 квадратных сантиметра на одну курицу. Вольеры производства Big Dutchman в птичнике были расположены по 6 батарей. Каждая батарея была разделена сетками на 10 загонов. Каждый загон насчитывал от 5 до 6 вольерных единиц. Таким образом, батарея состояла из 58,5 вольерных единиц. Вольеры имели три яруса и пол с подстилкой. Вольерные единицы имеют размеры 2,4 метра в ширину, 1,8 метра в глубину, 2,5 метра в высоту. Вольеры были снабжены гнездом для несения яиц, на верхнем ярусе, восьмию насестами, шестнадцатью ниппельными поилками, кормораздатчиками, двумя транспортерными лентами помета удаления. Таким образом, перечисленные три системы содержания оценивали по таким показателям, как общему уровню смертности птицы птицопоколовья, перечню причин смерти определенных при анатомическом вскрытии, аномалиям скелета птиц, а также по иммунному ответу на вакцинацию против инфекционного бронхита и ньюкаслской болезни. Для каждого птичника рассчитывали общий уровень смертности, который является смертностью от всех болезней в популяции за весь период наблюдения, то есть до возраста 78 недель. В итоге было установлено, что самый низкий показатель общего уровня смертности был, представьте себе, в обычных клетках и составлял порядка 4,6-4,8%. В вольере был самый высокий уровень смертности, он в 2,5 раза выше, чем птичники с обычными клетками. Птичник с улучшенными клетками, можно сказать, не отличался от птичника с обычными клетками по данному показателю. Причины смерти птиц устанавливали по результатам анатомического вскрытия. По каждой причине болезни рассчитывали кумулятивный коэффициент смертности. Кумулятивный коэффициент смертности представляет собой сумму всех корней сушек погибших от определенной конкретной болезни за весь период наблюдения, то есть с момента заселения птичника и до момента убоя, поделенный на общую численность птичника на момент заселения. Авторы разделили все болезни на две группы на общие и на специфические, которые были связаны с системой содержания. К общим болезням были отнесены желточный перитонит, гипокальциемия, обескровливание в результате кровотечения в груду брюшную полость из яичника, сальпингит, синдром жирового перерождения печени, гепатит несушек, выпадение клаки, мочекислый диатез. Ранее было дано описание каждой болезни. Таким образом, птичника с обычными и улучшенными клетками был самой распространенной болезнью – желточный перитонит. Второй по распространенности была гипокальцемия, хотя в стадии 2 – содержащихся в улучшенных клетках. Второй по распространению был сальпингет. В вольере самой распространенной болезнью была гипокальцемия. Второй наоборот – желточный перитонит. Анализируя таблицу на слайде, сложно выявить какую-либо закономерность по остальным болезням. К причинам смерти, связанным с системой содержания, были отнесены каннибализм, связанный в основном с расклевом клаки. застревание в конструкции, что приводит к смерти из-за удушья или обезвоживания, инфекционный пододерматит ступни, заклевывание другими птицами и некротический интерит. В общем, ребят поразительно, но в вольере у счастливых и свободных, в кавычках сказано, корм, был более выражен каннибализм и заклевывание другими курами. Разница между этим явлением является то, что при каннибализме расклев начинается с клаки, а при заклевывании происходит долбление другими курами в область затылка несчастной курицы. Застревание кур в сложной конструкции системы содержания тоже явилось проблемой для вольеры находили подвешенными за палец, ступню, ногу или крыло или застрявшими в клетке пола. Инфекционный пододерматит ступни необходимо рассмотреть отдельно. По названию ясно, что это воспалительный процесс внутренних слоев кожи. Постоянное, неравномерное и чрезмерное давление на ступню птицы вызывает первоначальное повреждение кожи, кожного барьера. Далее происходит загрязнение раны такими бактериями, как золотистый сцефилокок, синегнойная палочка, клепсиела, срептококи, пастереллы, пешерихи, коль, протеус и прочие заразы. В итоге инфекционный пододерматит ступни может стать причиной гибели птицы. В зависимости от тяжести различают пять степеней развития болезни. На крупных птицефермах лечение невозможно, только профилактика а именно улучшение санитарных условий содержания, чистка птичника, своевременное удаление помета и прочее. Так вот, в вольерах наблюдали значительное увеличение гибели птиц от инфекционного поддерматита ступни. Далее удивительно, но факт. Некротический интерит, как вы знаете, развивается при кокцидиозе. Заражение кокцидиями происходит через помет. И разумно было бы Предсказать, что некротический интерит будет наиболее распространен у птиц, содержащихся в вольерах, где имеется свободный доступ к подстилке и помету. Следует еще обратить внимание на большой процент поздно собранных тушек погибших птиц, от 13 до 24%. процентов. Это говорит о том, насколько трудно рабочим птицефермы находить погибших птиц в жилищных системах. Также при подолгоанатомическом скрытии авторы статьи особое внимание обращали на состояние грудины и реберно-хрящевого соединения. У корней сушек были обнаружены переломы нижнего отростка грудины. Переломы подразделяли на недавние и старые. При недавнем переломе обнаруживали подвижный конец грудины с местным кровоизлиянием. При старом переломе грудины обнаруживали костную мозоль которую можно легко нащупать пальцами. Также выявляли изменения на нижнем крае грудины в виде S-образного или складчатого киля. Изменения реберных хрящевого соединения оценивали при ощупывании. Ребра в норме должны плавно переходить в хрящ в одной плоскости. У корни сошек были обнаружены наросты на ребрах в области реберных хрящевого соединения, которые подразделяли на легкие если толщина была не более 3 мм, и умеренные, если толщина 4 мм и более. Также регистрировали сжатие и искривление реберных хрящевого соединения. Эту патологию можно было нащупать пальцами, это место выпирало сквозь мышечную массу. В итоге у корня сушек всех трех систем содержания были выявлены отклонения в грудной клетке. Однако у кор, содержащихся в вольере, были чаще обнаружены отклонения и летом. Безусловно, перечисленные отклонения в скелете грудной клетки не могли отразиться на смертности в стадии. Основываясь на том факте, что частота переломов нижнего отростка грудины у птиц, содержащихся в обычных клетках, была приблизительно равной с частотой переломов у птиц, содержащихся в вольере, можно предположить, что причины переломов и других отклонений в грудной клетке является резорбция кальция, то есть рассасывание кости. Следовательно, авторы статьи предположили, что ежесуточная норма потребности кальция и фосфора для птиц, содержащихся в вольере и в улучшенных клетках, должна быть выше в связи с тем, что эти два элемента участвуют в сокращении мышц Далее, в связи с предположением о влиянии условий содержания на иммунную систему корни сушек был проведен анализ иммунного ответа на вакцинацию против инфекционного бронхита кор и нюказловской болезни. Поствакцинальные титры антител к вирусам этих двух болезней являются показательными и используются для мониторинга эффективности программ вакцинации. Можно было предположить, что условия содержания могут вызвать стресс, который будет причиной иммуносупрессии, то есть подавления иммунного ответа, в том числе и на вакцинацию. Графики вакцинации во всех тадах были одинаковыми. В каждом птичнике образцы крови отбирали у 30 птиц случайным образом, то есть по 6 птиц выбирали из каждого угла птичника и по 6 птиц из середины птичника. Образцы крови отбирали в возрасте 18, 47 и 78 недель. Сыворотки крови исследовали на наличие антител к вирусу инфекционного бронхита КУР с помощью иммуноферментного анализа и на наличие антител к вирусу Ньюкаслской болезни с помощью РТГ, Реакции торможения гемогаллюстинации, полученные средние значения титров антител со среднеквадратическим отклонением, представлены в таблицах, в общем без использования методов статистического анализа ВИЗНДЕ что средние значения титров антител тождественны, то есть равны. Это означает, что способ содержания корня сушек не влияет на иммунный ответ на вакцинацию. Безусловно, в иммунологии много есть мифов и загадок. Но, ребята, обратите внимание. Критики обычных клеток утверждают, что коры содержатся в стесненном пространстве, не имеют возможности ходить и махать крыльями, а значит имеют повышенный уровень стресса. Так почему же этот стресс не влияет на иммунный ответ? А если иммунный ответ на вакцинацию одинаковый, то уровень стресса у курни сушек, содержащихся в разных системах содержания, тоже одинаковый. В общем, больше вопросов, чем ответов. Также на этой птицеферме была высчитана себестоимость производства яиц в зависимости от каждого способа содержания. Содержание курни сушек в обычных клетках является самым дешевым. Яйца от корня сушек, содержащихся в улочных клетках, дороже на 13%. А себестоимость яиц от корня сушек, содержащихся в вольере, была на 36% выше. Друзья, что можно сказать в заключении? Спор о системе содержания, наверное, будет вечным. Есть не то, что рекламный слоган, а даже концепция. Куры без содержания, особенно свободного выкула, это самые счастливые, а значит и самые здоровые куры. Яйца от этих кур самые вкусные и полезные. И даже очень хотелось бы в это верить. Но где это счастье? В мире заливных лугов и вечной охоты нет того уровня безопасности, который обеспечивает человек курам-несушкам в обычных клетках. Авторы статьи по полученным результатам убеждаются, что самой выгодной системой содержания для птицеводческого бизнеса по-прежнему является содержание в обычных традиционных клетках. Альтернативой обычным клеткам могут быть улучшенные клетки, оснащенные дополнительным оборудованием. А вот вольеры и свободный выкол, может быть, просто являются маркетинговым ходом. На этом все. Желаю вам благополучия в ваших птицехозяйствах. Подписывайтесь на канал, вас ждут новые обзоры научных статей. Спасибо за внимание и познавайте новое в Академии птицеводов.